Друзья, снова здравствуйте Очень рад видеть всех на своем канале Сегодня у нас будет очередное видео по поводу Санди Миллион Сегодня тоже у нас была очередная сессия В которой, в принципе, с утра только лег спать Но там она не так продуктивно прошла Там, в принципе, я сыграл в ноль, можно сказать И вот недавно, можно сказать, проснулся Триал. Сейчас у нас 2 часа 7 минут Где-то в час дня я сегодня проснулся Поэтому прошу прощения за свое состояние Uh, покерные игроки, они как наверное trial. вампиры играют ночью, спят днем, поэтому пока вот еще пробуждаемся. Uh, хотел изначально сразу попросить ребят, если кто вдруг знает, trial. у меня идет дополнительный голос, это девушки какой-то трайл, я не знаю, как его отключить. В принципе, немного мешает. Uh, я думаю, что при озвучивании поэтому в комментариях напишите, пожалуйста, как убрать. И сегодня, наверное, у нас будет такое более, сказать, разговорное Триал. видео по поводу Санди Миллион, а гарантия 12,5 миллионов долларов. Триал. Данный турнир сегодня стартует в 8 часов. И, опять же, на мое удивление, Триал. я думал, турнир будет проходить 2 дня, а сейчас смотрю, что турнир будет проходить 3 дня. Поэтому немножко, как сказать, такой шокирован... Настрой у меня, ну, как сказать, отлично, В принципе, хорошо себя чувствую Дело в том, что, друзья Такой турнир у меня проходит За все мое время В котором я принимаю участие Это четвертый раз, поэтому, в принципе В одном из турниров Я как-то помню Было, не знаю, порядка там 150 тысяч человек Я покинул турнир На 43 тысячном месте я даже не помню, я попал в призы, нет, но помню вот такие вот воспоминания Trial. Друзья, кто еще не зарегистрировался в данном турнире, то может пройти и в него попасть как через сателлит Trial. Как у меня это вышло за 1 доллар, в принципе, поэтому я принимаю участие так, По таким баинам, 215 долларов я не участвую, так как играют только микролимиты и для меня... На данный момент пока Try. максимальный Боин, это 11 долларов, я играю с Санди Шторм Надеюсь, конечно Побить какой-то этот вот диапазон Скажем, и перейти на более на Лимиты выше Try. Хочу подчеркнуть, что в данных Турнирах, которые в принципе, как говорил, играю четвертый раз В этих турнирах я во всех Выигрывал Так сказать, свой призовой билет За какую-то определенную сумму, и поэтому Это давало мне право принимать Участие в подобного рода турнирах и, друзья, хотел вам показать, у меня было фото 13-го Санди Миллион за 215 долларов. Uh, гарантия была на тот момент 10 миллион долларов. И за первое место, как вы видите, 1 миллион долларов uh, вот здесь вот указано. Trial. Поэтому сумма, в принципе, приличная. Конечно, хотелось бы, ну, знаете, как uh, план такой, trial. чтобы, не знаю, пройти какие-то вот эти отборочные все там, не знаю, ну, день... Дойти до Try. призовых мест, хотя бы такую себе цель ставлю. Не знаю, как это вообще пойдет. Такого конкретного плана По поводу игры у меня нет. В принципе, буду играть в свою игру. Не люблю, Try. как говорится, сидеть, ждать тузов там или что-то такое прочее. То есть, в принципе, Try. разыгрую я достаточно много разных рук, в принципе. И, ну, мне нравится просто такая игра. Просто дело в том, что экспериментировал, экспериментировал разные виды стиля там тайтовый лузовый, ну пришел к выводу, что именно, ну как на мой взгляд, наверное, больше рук надо разыгрывать, то есть мне более такой стиль ä, приносил хорошие как бы результаты на дистанции, поэтому, ну скорее всего, наверное, будем его придерживаться, как-то будем стараться активно играть. Не хотелось бы мне на данном турнире уходить как-то в себя, бояться, то есть в принципе Спрашиваю я с советой игроков более высокого уровня. И мне посоветовали, в принципе, Try. играть в свою игру, которую я и играл. То есть не нужно думать о деньгах, нужно играть как играешь. Try. Try. А, что еще хотел сказать? Я вот думаю по поводу стрима, в принципе. Ну, скорее всего, наверное, буду записывать, не знаю во сколько, потому что, в принципе, и не знаю, с, с, с самого начала писать, с 8 часов вечера, в принципе. Ну, я не знаю, может быть, там частично по, по одному часу делать запись. Но, опять же, я не знаю, как э, турнир пойдет. Вроде бы хотелось оставить запись на память. То есть, как сказать, после какого-то определенного времени можно будет посмотреть, взглянуть на свои на результаты, как была игра. Ну, это, как в первую очередь, конечно, но ну, для меня э, полезно. Триал. Ну, наверное, не знаю, все-таки начало... Буду записывать Ну, частями, может, с какой-то паузой Поэтому У кого есть желание, а -а -а. смотрите Будет извещение Что начался стрим на канале Покерный Маг Поэтому прошу, конечно Если есть возможность Поддержать а -а -а. Еще один момент, что Как-то я анализировал свои Прошлые, скажем, стримы и для меня удобнее, если я, например, не буду смотреть чат и, ну, не отвечать, конечно, Трайл. прошу прощения, извините меня э, за такой вид стрима, просто что э, я заметил, что я лучше концентрируюсь, когда на игре, то, в принципе, Трайл. игра проходит э, немножко попродуктивнее. А если я начинаю отвлекаться, то, в принципе, начинаю сбиваться с самого стола, Трайл. турнира, и, в принципе, игра немножко так становится, ну, несерьезно, так сказать. Поэтому э, когда я Буду делать стримы, может быть Последующие стримы, не только этот То, скорее всего, я ну, не буду Общаться с аудиторией а Просто буду, как сказать, вести трансляцию ну, не так активно Как, в принципе, раньше Я отвечал там, во время стрима на вопросы Старался как-то более ну, так, с аудиторией взаимодействовать Ну, поэтому, друзья, поймите меня правильно Все-таки так вот, пока что я еще не сильно умею на две стороны работать Я так понял, заметил, что и мне лучше концентрироваться на турнире Друзья, что еще хотелось сказать? Ну, в первую очередь, конечно, пожелать удачи Кто будет участвовать в данном турнире Здесь, как сказать, нету такого, что чем больше зашло, тем меньше там получил Нет, я думаю, что, в принципе... Uh, все могут участвовать. И здесь, как сказать, сильной такой конкуренции в плане, что там... Uh, но ну, я особо не вижу. То есть, uh, хоть там и весь мир может участвовать, все зависит, я думаю, от степени опыта вашего и, соответственно, но ну, я думаю, какой-то процент удачи тоже присутствует. Uh, дело Child. в том, что я, опять же, анализирую свои турниры, в которых я играю. Я игр, играю, открываю uh, достаточно, ну много столов, примерно. А, ну, 10 столов одновременно я могу удерживать. И а, я заметил, что в каких-то турнирах я прям вылетаю даже, ну, так сказать, незаметно. Там что-то пошел в обанк, там переехали. Триал. И поэтому какой-то турнир он у меня как там один-два выходит уже там к ночи. Триал. Где, в принципе, у меня набитый хороший стек и довольно-таки так нормально сижу. А, поэтому... Опять же, данная сессия я буду открывать не только один Санди Миллион, у меня right. будет открыто несколько столов, поэтому если будете смотреть, то, опять же, я его как-то обозначу в цветовой гамме, чтобы это было, можно right. было сразу найти. Ну и буду играть, как и играл-то, конечно. Там, ну, в какой-то мере немножко, может, буду обращать внимание, что это Санди Миллион, и не так, может быть, там, я не знаю, Лузову, что ли, играть. Ну, не знаю, посмотрим. Right. Конечно, хотелось... Цель это набивать фишки, увеличивать количество фишек и, в принципе, двигаться вперед. Друзья, поэтому желаю вам удачи и как можно дальше пройти в этом Сан-Ди-Миллион. Я даже не знаю, как насчет вот первого места, конечно, хотелось бы занять. И, в принципе, опять же, давайте пошлю все-таки этот запрос Дай. в космос, чтобы дойти мне до первого места, по крайней мере, до финального стола. Это, ну, не знаю, мое желание, попробуем как-то цель, скажем так, это моя цель, все-таки создать нужно план такой действий. А, ну, там уж, как, как говорится, судьба как, как судьба Триал. ляжет, так и пойдет. И поэтому вам желаю удачи, чтобы вы, опять же, дошли до своей намеченной цели. Не знаю, побольше вам заработать в данном турнире. Я не знаю, если кто затащит, то Триал. конечно, я буду рад за этого человека. Искренне я буду ну, не знаю, доволен Триал. радоваться, но, ну, в принципе, удача, она, знаете, момент такой, что кому, у кого-то она есть, у кого-то ее и нету, кому-то там 10 тысяч, кому-то 20, кому-то 100, поэтому тут, Триал. в принципе, обижаться, я думаю, не стоит. Ну, на этом, думаю, заканчиваю писать данное видео. Всех, как говорится, рад видеть. Триал. Заходите в гости, подписывайтесь на канал. Если что, вот на данный момент мне сегодня звонили из Карелии. Uh, задавали вопросы, но ну, в принципе я сам набрал, uh, набрал телефон, так как, в принципе, Trial. пришла смс там, и вроде хотели получить ответ на вопрос. Поэтому, если что, вдруг uh, звоните, обращайтесь, пишите, буду рад помочь в том, что знаю. Ну и как говорится, не прощаемся. Trial. Все мы остаемся друзьями, независимо от того, в какой мы стране находимся. Мы все игроки, все прис... у всех у нас присутствует Trial. такой здоровый спортивный интерес к, этому, к этой игре. Uh, ну, в принципе, yeah. давайте, наверное, заканчивать. Спасибо всем, увидимся в следующем видео, пока.